Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о другом способе сбора семян для посева орхидей алинопсис. Зрелую коробочку средозают светоноса и помещают в холодильник или сразу впитать в дезинфицирующее средство. И потом через 10 минут извлекают из средства и производят посев семян на питательную среду. Положительная сторона такого сбора, способа сбора в том, что сами семена не требуют дезинфекции, дезинфекцируется только семенная коробочка и больше схожесть семян. Вот. Отрицательное в том, что такие семена хранится только в течение дней суток. Вот. Если вы готовы к посеву, если у вас готова питательная среда, то можно воспользоваться этим способом сбора семян. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал. До свидания.